Если вы находитесь в режиме самоизоляции, то обязательно уделяйте внимание тому, что нужно двигаться. Потому что, согласно статистике, для поддержания нормального самочувствия человеку нужно двигаться в течение дня 1 час 15 минут. Но, если вы находитесь в ограниченном пространстве, не так, как я сейчас, в ограниченном пространстве, то хождение по квартире, даже если вы проверили, что вы проходили 6000 шагов, и хождение на улице – это разные энергозатраты. Поэтому периодически нужно включать физические упражнения в, свою, в свой режим дня. Физическая активность и физическая нагрузка – это две разные вещи. Физическая активность ⁇ это когда мы ходим, двигаемся, что-то делаем. Да, это замечательно, но если мы хотим прокачать какие-то мышцы, здесь уже мы включаем физические упражнения, то есть конкретные упражнения, которые а, проработают группы мышц. Например, для того, чтобы у нас суставы были в норме, нам нужно, чтобы через... область таза, разминать область стоп, да, выполнять всевозможные выпады, что мы сегодня и сделаем. Если в режиме самоизоляции вы работаете в удаленном доступе и вам приходится проводить много времени за компьютером, то опять-таки очень сильно страдает наша спина, не спины, и страдает тазобедренный сустав. Я сейчас говорю о физике, то есть о нашем теле я не говорю, а о тех эмоциях, которые мы переживаем. Так вот, для того, чтобы этого избежать, нужно вставать периодически из-за стола и выполнять простые упражнения. Ну, например, можно держаться за спинку стула и выполнять вот такие приседы, да, немножко вытягивая спину, немножко прокачивая область заберенных суставов, потому что именно там происходит застой. Вот они, простые-простые упражнения. И потом взять, сделать растяжку, да, потянуть пятку к ягодице. И потянуться. Одна нога и другая нога. А потом садимся и работаем дальше. Но вы уже почувствуете, что вашему телу гораздо комфортнее. Если в режиме самоизоляции вы проводите большую часть времени, сидя за просмотром телевизора, даже если вы что-то делаете руками, то вы должны знать, что в этом положении очень страдает ваша спина. И очень простой момент, смотрите телевизор, отложили, пожалуйста, свое вязание, рукоделие или что-то там вы делали, взяли и отжались. Все просто, локти уводим назад, потом сели, потянулись. Второй вариант, взяли и удержали планку. Держим, держим, держим. Здесь главное, что правильно, на руках не висим. Да, разворот сделали. Потянулись, тянемся за рукой. И в другую сторону так же. Возвращаемся в центр. Садимся. И дальше можем смотреть наш телевизор.